Российская орбитальная астрофизическая обсерватория спектр рентген-гамма 1 апреля зарегистрировала мощный источник рентгеновского излучения о самом центре галактики Млечный Путь. Им оказалась черная дыра, не проявлявшая признаков активности более 20 лет. Дело в том, что э, вот объекты, которые включают в себя черные дыры, э, они, в данном случае вот объект, о котором идет речь, он входит в двойную звездную систему, в которых... Один объект является черной дырой, а второй объект обычной звездой. Но благодаря гигантскому гравитационному притяжению стороны черной дыры этот черный дыра растягивает оболочку, атмосферу соседки, перетягивает вещество на себя, и это вещество разгоняется до больших скоростей, и в момент вот, приближения к окрестности черной дыры падает со скоростями близкими к световым несколько там десятки сотни тысяч километров в секунду, и в результате этого среда разогревается до миллионов градусов и начинает получать в рентгеновском диапазоне. Но вот э, физика этих э, событий, этих явлений, она очень непонятная, очень запутанная, потому что мы саму черную дыру наблюдать не можем, мы можем наблюдать только окрестности черной дыры, и эти объекты являются переменными, то есть они то верчают, то затухают. Вот, в частности, этот объект в последний раз показывал вспышки в рентгеновском диапазоне в 1996 году, когда он, собственно говоря, был обнаружен тогда, в то время, летающим на орбите спутником Ухуру, под названием Ухуру, вот, и был в каталог, занесен в каталог рентгеновских источников. Потом он затих, его никто и не видел, либо он излучал очень слабо, и вот буквально в конце марта, в начале апреля, как раз российский телескоп art С зафиксировал,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 Один рентгеновский телескоп называется Artex C. Для жесткого рентгеновского диапазона был сделан в Институте космических исследований Российской Академии Наук, а второй телескоп немецкий. Он был сделан в Германии, он для мягкого рентгеновского диапазона. Вот на во этой обсерватории работает два рентгеновских телескопа. В начале декабря 2019 года обсерватория начала сканировать все небо. И, как известно, по планам в течение полугода до лета 2020 года должен быть получен первый скан всего неба, то есть карта, карта всего неба. К настоящему времени, начало апреля, уже отсканирована половина неба. И на сайте Института космических исследований дано несколько сообщений вот с такими предварительными результатами, какая площадь неба, 20, почти 20 тысяч квадратных градусов отсканирована обеими телескопами.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 получены спектры изображения объектов рентгеновских источников. Это в ближайшие периоды, когда мы в квоте Казанского университета будем выполнять наблюдения на телескопе рт 150 Турции, это вторая половина апреля, мы готовимся к этим наблюдениям. Сейчас заканчивается обработка данных, которые мы получили в январе и в марте, и планируется, что после обсуждения с нашими коллегами из Института космических исследований, группа Академика Рашталича Сюняева, мы будем готовить эти данные к публикации в российских и зарубежных журналах. Лилия Талипова, Универньюс.